Ну, ну что ты, бросил это земле и в воздухе. Че, ну давай это. Я сюда. Вверх. Метки не видно вообще почти. Да. С нами склад. Давай дом. Пошел новый фильм. один. А, Первая а, у меня все. патронов не было! Меня добивает! Добивает! Тихо, тихо. тихо, тихо. тихо. Добил. Он шел подбил. Ай, да, 4 сквада. И почему-то моя бочка не одна Блин, какой фазы А нет, они с меня не подобрали, потому... А, у нее софт-рес. Ну, разумеется, ты новый лидер по убийству. Это же простая математика. Иди, <свес> рисуйте. Пиздец, вообще не в пояне-то убирайте. Пс. Да это рофл нахуй. нам сюда да давай я сразу на трос запрыгну да когда ко мне о как будто у меня хотя бы что- то есть А пацаны валит на гелике. У меня есть вольт. Я Они пункты, они... а, Да-да-да, они пушат. Я ультима. Валим, валим, валим, валим, На гелике. нашел. Сейк, найс. Нашл R99, синий армор. Есть легкий пое припас? Они тут. Сюда, отсюда, Нет. Я горю. Да, сюда Я да. Я тебе придется подождать. Еще склад. На каоте. Да. И это был последний. Признаюсь. Это... Хера, че мы с тобой разыграли Приятное тут. Перезаряжись. Здесь ведомый. Увеличенный магазин на снайпер по Эти припасы сократят погрешности оценки наших шансов на победу. Приятно. К нам приехали. Ну ты хипо. Бери, ты садишься. Отец, лес. Уйдос дал. Рейд трак, рейд трак. Волчпи, оба оба лововые. убил я убил Да! Я тебя в беде не брошу, братан. Моя, бро, закрой бро. бро, закрой глаза. Бро, закрой глаза. Это мой мир без тебя, бро бро блять, мы с тобой как два дегенерата почему как, как да почему как я тут подарок накину тем кто захочет их поутать оказываю себе медицинскую у меня одна большая банда. У меня две, четыре больших банки, могу одну АБ. На, на, на, на. Смотри, не подавись. Слушай, у меня три кило, у тебя сколько? Нихера ты. Ну, я сейчас, грубо говоря, раздамажил этих. Мне очень люблю на хаустике играть. Сделал Да, я тебя засейвил <свист> своим смоком. пока ты их пикать зачем-то начал, и тебя положили. Здесь ствольный стабилизатор третьего уровня. Можем это порталы а, телевизоры. А, а, трос, трос, трос, справа, справа, справа. Я под огнем. На крышу на крышу, на крышу я его раздамажил Да здании, у меня, у меня <связь> да ну блин, ты я бы их раздамажил, ты <связь> всех убивал. принудительно удалил ты в жопу, блин <связь> здесь набор феникса у меня два голд прицела, топ Слушай, а может тебе голд прислала, дай, чтобы ты видел I через монет. Да, у меня-то их много. Да, так что ты не обрезаем себе медицинскую помощь. Опа, ты слышал? Да, опа. Вон-он-он! ХП! Вниз ушла! Хилится, хилится! Вот она! Одна хпшная! Хиливай с хп большой Слева! Слева! А отыграй сюда! Погоди, отсюда отыграй! Давай, считай, считай! Хорош! Песнишь, есть мобильный Как же ты не вовремя! Ой, блядь! Нету мобильных ресов. Ну пизда. Ну иди поднимай на энергохранилище меня. Единственное, нормально, спот. У меня золотая у меня там нормально. Ну как, как красный армор от да, у меня все на максимум. о подожди все на максимуме боеприпасы легкие Банки Банки. да у меня все в доставке а кстати да можно в разломе меня резнуть и на портал опять уйти Себе бочку И иди сразу в портал. Я да никого не вижу. Давай засоси меня, бегом! Там прям в упор почти полетит. Давай, я перепортировался. Я, если что там буду ловить кого-нибудь. Сейчас нас, по-моему, лутают, были по-любому. Нет, нет, нет никого. Давай бегом. Да, я пытаюсь. Я, я тебе твой красный армор скинул. Десять секунд, дорогие мои. Да, времени Мы нет. Не успеваем, но надо успеть. Да просто бегом с тебя все подбери. Да я пытаюсь. У меня то макрос есть, я себя быстро всегда лутаю. Все, удаю. валим. Бежим, бежим, бежим, бежим. Давай обратно в портал. Да, да, да, я тоже. И на энергосеть! Сразу налево поворачивай. о о понам, панам, панам, панам. Стой, стой, стой! Нет, не по А-а-а, всё, давай, давай, давай, давай, прям. Ближе, ближе, только подходим. Ближе, еще ближе, еще ближе. Портал один ушел. Вот один. слишком уж близко. Вот, вот, тут, вот, я вот этого сейчас. 140 дал Нокнул Ой, блядь! Да. Блядь, уйди, уйди в сейф, уйди в Ты их положил? Да. Нет, не всех не не не, не, не. Установись, установись. Для тебя, у тебя! <выграет> выше, выше и выше. Даже не меня на использую набор Феникса. Нет! Их пиздец тут. Перезаряжаю. Рейв один. Буквально один. А я не знаю, где она. Вот, по нами. Перезаряжаю. Перезаряжаю. А? Под опытный скончался. Блять, выкрипал. Перезаряжаю. Занят, занят, занят. Мо. Убийцы. Небо. Установлен. -а, -а, -а, а! Это твоя? да но нам же нужно сейчас открытие да я понял 6 10. вот еще труп хера меня там все значит. чуваки а тут 196. я на щит ушел О, в магазин Живем, но... понял сколько он меня не видел один пока только один внутри в здании Это убийство указывает на то, что всему их отряду пришел конец. Оставим Хера мы с тобой. От других Золотой, Золотой ранец небо, забери. Блять. Перезаряжаю. Да. Перезаряжающий щиты. Три отряда. Я Здесь еще я раз солфрес подобрал. И у меня ульта готова. У тебя солфреса нету, да? Нет. Слушай, у меня фул, у меня фул голда, кроме о, так у нас конце. зона. Надо пушкнуть! Вот, вот. Там, Там есть вдали. так называемый плахи. Внок один! Внок один! Вверху. Один нокнутый. Я добил одного. Натан. А, да. Признаюсь, Потрался. это убийство было на не-не-не, <толастливый> на них уехать. Все, убит, убит, убит. Были дурилки и нет. Раньше Минус 54. Не Важ вижу. Кинь, кинь туда что-нибудь, кинь туда фишку. Кого-нибудь пойдет. До свидули! Слушай, я, я тебе говорю, дуа, это, блядь, вообще шип. Это имба, блядь. <свеч> я хуею килов, блядь. Что, поздравляете с молотком? А, как... Да, у меня был молоток. Ебать! Сотки Почти урона не хватило, бляааа. 20... Мы 22 чела забрали, ты понимаешь? Тебе не сотки урона не хватило, а 23. Бля, ну похуй, не важно.